Приветствую всех, дорогие друзья! Прошла неделя и закончился очередной конкурс. Конкурс был совместный с каналом Крутой Гаджет. И давайте подведем с вами итоги. Если вы помните, то было три приза. Три приза у нас будет. Это наушники. Это 50 рублей и 100 рублей. Давайте посмотрим, кто же у нас будет победителем. Перейдем в Google форму. У нас 66 ответов. Отключаем прием ответов. Обновляем формочку. Делаем табличку. Хотите экономить на своих покупках? Регистрируйтесь в сервисе Letyshop и получайте кэшбэк в более чем 900 магазинах. Покупайте с удовольствием. Регистрируйтесь в сервисе Letyshop. Устанавливайте расширение для своего браузера. И экономьте на своих покупках. Сделали мы табличку и давайте посмотрим, кто станет у нас победителем. Значит, выбирать мы будем со второго номера. И давайте я не спеша прокручу, чтобы все увидели себя. Со второго и по 67 номер заходим на сайт рандом и будем выбирать на сайте рандом со второго по 67 номер нажимаем три раза и вышел у нас номер 53 номер 53 смотрим тоже этот счастливчик этот счастливчик у нас деменев сергей давайте перейдем на его канал youtube Посмотрим, все ли условия он выполнил. Значит, подписочка на канал. Крутой гаджет имеется. Теперь давайте посмотрим, есть ли подписочка на мой канал. Да, Китай стал ближе. Тоже есть подписочка. Значит, первые два условия он выполнил. Давайте посмотрим теперь, что у него с репостом видео. Есть и репост видео у него есть. И что ж, поздравляем мы победителя, который занял первое место. Занял первое место и получает у нас вот такие вот наушники. Получает вот такие вот наушники. Свяжемся с победителем. И уже с автором канала определимся, каким способом он получит свой приз. Или деньгами, или наушниками. Но это уже позже. А теперь давайте выберем. Выберем, кто же у нас стал. Кто же у нас стал. Победителем второго и третьего места. Сергея мы добавляем в друзья. Обязательно отошлем ему сейчас сообщение. А мы продолжаем с вами. И ищем. Ищем у нас победителя второго и третьего места. Переходим на сайт рандом. Нажимаем опять три раза. Номер 21. 28. под номером 28 макс медведев макс медведев может стать обладателем 100 рублей сейчас посмотрим выполнил ли он условия крутой гаджет есть подписочка но на мой канал насколько я помню он подписан но давайте все равно найдем, чтобы потом не было вопросов, что я что-то неправильно сделал. Да, Китай стал ближе, есть подписка. Давайте проверим еще, есть ли репостик ВКонтакте. Ну, я думаю, есть. Потому что этот человек постоянно принимает участие в конкурсах. И даже, по-моему, он как-то был у нас победителем. По-моему, тоже занимал второе или третье место. Не помню, но по-моему был. Да, есть репост, есть репост, репост видео есть. Максим у меня уже в друзьях точно есть. Да, он побеждал уже побеждал, был победителем. Отправим ему тоже сообщение. Ну а теперь найдем третьего победителя, найдем третьего победителя и узнаем, кто у нас получит 50 рублей. Три раза нажимаем на кнопочку номер 17 и под номером 17 у нас капитонов александр давайте переходим на ютубчик крутой гаджет есть подписка и китай стал ближе есть подписочка осталось нам только проверить есть ли репостик Есть репост и мы поздравляем победителя, добавляем его в друзья и пишем ему сообщение. Значит, Сергей у нас получает вот такие вот прекрасные наушники. Максим получает 100 рублей и Александр получает 50 рублей за третье место. Ну что ж, а на сегодня все. Всем спасибо всех с прошедшими праздниками. Теперь ждем 23 февраля, 8 марта и обязательно устроим и на эти праздники конкурсы. Ну а пока все, с вами был Владимир и канал Китай стал ближе. Я прощаюсь с вами, до новых встреч!